Главное здание – это место, где сидят самые важные люди университета, а также учатся биологические и юридические факультеты. А что ты еще знаешь об этом здании? Мало кто знает, что на втором этаже главного здания расположен зоологический музей, который может удивить своими экспонатами. Свою историю он ведет еще с открытия университета. Тогда он располагался просто в кабинете естественной истории. На данный же момент открыто 8 залов, которые поражают своим разнообразием. Коллекция музея включает экспонаты из 23 типов животных. Его фонды насчитывают половиной тысячи позвоночных, примерно 40 тысяч экспонатов насекомых и 4 тысячи экземпляров беспозвоночных. А коллекция она ведет свою... Начало еще с более ранних времен, с того времени, когда по указу Екатерины планировалось организовать университет Екатеринославия. Вот, и Потемкин Таврический, он значит, вот, приобрел коллекции, приобретал для того университета. Но не сложилось, и какие-то коллекции попали в наш университет. Ну, и распределились между многими нашими музеями. Среди всего разнообразия представленных экспонатов более тысячи из них признаны специалистами особо ценными. Но есть уникальные экспонаты, которыми гордится музей. Например, коллекция бабочек Бутлерова. Зубр, подарен Николаем II, или же единственный в России экспонат вымершей зебры Кваги. Один из самых таких замечательных и интересных экспонатов это чучело горной зебры Кваги. Раньше это... Считался вид, теперь значит, его как бы свели до да, рамков под видом вот, на основе последних молекулярных исследований, в которые, кстати, наш экземпляр не участвовал. Но вообще все эти экспонаты, чучело, которые в мире сохранились, их около 20 примерно с учетом гибридных каких-то особей, да, вот, они в основном в Европе, в музеях очень Такая основная масса, наверное, это в Германии. Чучело, которое находится у нас, это единственное чучело в нашей стране. Вот. И в свое время она тоже была куплена за рубежом. Ну и вот реставрировалась неоднократно. И вот у нас оно пока сохраняется. На экскурсии в музей побывали Инна Федотова, Юлия Парышева, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс.